Что ты с тузом поедешь? Дебил ебаный, блядь. Я тебя призываю, слезь оттуда. Поехали, одень штаны и хуярь нахуй к нам. Поехали. Куда поехали, дебил ты, блядь, нахуй. Я хуй поеду с тобой, с долбоёбом. Куда нахуй? Слышь ты, блядь. Это что ты хочешь всем жопу показать? или что? Ну, ебать. Плазь давай, я не поеду. Я тебе сразу говорю. Да не поеду я, ебать, ора. Ч, дурак что ли? Нас сейчас примут, мусора ну сара просто. Нихуя не поеду. Поливася. Не ори, блядь. Поехали, твою. Слышь. Не дорожа, поехали. Нихуя не поедешь. Ну, ты нахуй, что ли? Своим станом хуяли. А что ты нахуй? Дебил, блядь. Оден трусы, нахуй. Кому ты жопу забрался, пока Чулень Че, ленин, сука, не видил, Слышь, слазь нахуй оттуда, заебал нахуй. Ты нас посоль, дорогие ебаные. Хуецу нахуй. Все, поехали. Ой, Да куда ты поедешь, заебал? Не поеду я с тобой нахуй, дебилом, блядь, ну. Да нас сейчас примут мусора, куда ты полез, дебь нахуй. Слышь ты, блядь. Куда, нахуй? Я раз в жизни такое вижу. Не поеду, нахуй. Да ты нас позоришь, долбо ⁇ Дубоеб, ебаный, ты, нахуй. Слазь нахуй, не мне машину, машина чужая, блядь. Куда ты поехал? Хули ты орешь, долбоеб. Тебя сейчас мусора примут, нахуй. И меня под шумок, и я-то хуля, нахуй. Там мычок, там а. Слышь, ты ебанутый просто нахуй. Слышь, Вася. Ну, поехали похуй. Снимать. Да пусть едет в рот и Сука. И бери Сука. Да ты берешь. А, царь. А, царь. А, царь. Слышь, меня просто не поймут, потому что... стыдно за всех я водки, водки же взял А вот шо, по зеленой есть Сука, долбоеб Ебать его в рот, а Да надо же таким родителям, Сука я бы пролететь по лыжи, чтобы жопу замочил СМЕХ Ой, ебаная, блядь. Хан, смотри. Э, Хан, смотри, долбоеба видел, нет? Просто хелень. Нет. Не Лиза, ну нахуй. Слышь, все.